12 апреля в обсерватории Казанского федерального университета пройдут мероприятия, посвященные 57-летию полета Юрия Гагарина в космос. Гости отправятся в путешествие по звездному небу. Все желающие смогут познакомиться с историей обсерватории, узнать принцип работы армилярной сферы и солнечных часов, увидеть уникальные старинные телескопы и другие астрономические инструменты. Начинается отмечание Дня космонавтики не с показом звездного неба, а с того, что будет... Днем уже осуществляться экскурсия по астрономической обсерватории, показываться телескопы, музей, который у нас имеется на территории. проводится лекционные занятия, то есть будут прочитаны лекции по современной космонавтике, После захода Солнца при условии ясного неба посетители обсерватории смогут понаблюдать за звездами телескопы. Также звезды можно увидеть и в местном планетарии. Напомним, что в прошлом году обсерватория посетила от 3 до 5 тысяч человек. Астрономическую обсерваторию все желающие смогут посетить 12 апреля до 10 вечера. Влада Антонова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.